Может ли самая дешевая модель от мирового производителя быть долговечной и надежной? Может ли массовый автомобиль годами радовать и не подводить несколько сотен тысяч километров? Сегодня мы постараемся это выяснить на примере бестселлера от Hyundai. Вы на канале АвтоСтронг, и сейчас увидите подробнейший обзор этой модели. Кстати, все сказанное сейчас будет и справедливо для Kia Rio. Обе этих машины локализованы и выпускались с 2010 года на автозаводе под Санкт-Петербургом. Перед вами рестайлинговый Солярис. Такая физиономия у него появилась в 2014 году. И еще раз напомним, что все перечисленные проблемы и поломки не обязательно появятся на всех автомобилях. У нас здесь собраны слабые места, которые проявляются намного экземплярах Солярисов и Rio. Кузовные панели Hyundai Solaris не превращаются в труху даже после десятка холодных и соленых зим, то есть дорожные реагенты не разрушают металл этой машины. Вообще кузов защищен холодной оцинковкой. Единственное исключение. Это панель крыши. Да, дорожные реагенты сюда не добираются, но камешки с дороги пробивают лакокрасочное покрытие в передней кромке крыши. Эти кратеры довольно серьезно цветут, так что не удивляйтесь ни рыжиком в этом месте, ни затыканным краской кратером. Так заботливые и внимательные владельцы проводили косметический ремонт этой части кузова. Вообще из-за тонкого слоя лакокрасочного покрытия солярис довольно быстро приобретает потрёплый Нови, царапины на лакокрасочном покрытии появляются даже после ворса щетки для чистки снега, а сколы краски в таких сложных местах, как кромки колесных арок, медленно рыжеют, но в труху не превращаются. Вообще, сколы лучше подкрашивать даже от руки. Заводской слой краски облезает в местах тесного стыка кузовных панелей, например, между бампером и крылом, а также возле молдинга багажника. Кстати, у Седанов могут свести стыки кузовных панелей в желобе вокруг проема багажника. Вообще дилеры все претензии принимали и перекрашивали элементы по гарантии. Коррозия на нижних частях кузова и на скрытых кузовных панелях имеет в основном косметический характер и серьезной опасности не представляет. Локеры в задних арках закрывают только треть их окружности. Поэтому задние арки нужно регулярно и прицельно мыть. Также не помешает очистка грязи из-под передних локеров. Там карманы для песка и грязи имеются в местах крепления локеров к порогам. Что точно должно насторожить, так это ржавчина по швам кузовных элементов. Много таких швов находится в подкапотном пространстве. Ржавчина здесь говорит о том, что шов, скорее всего, сыграл в ДТП, а после ремонта был плохо покрашен и загерметизирован. Также о ДТП и мелких столкновениях говорят оттопыренные уши бамперов. Их крепление слишком хлипкие, да и сам бампер легко трескает от столкновения с препятствием, особенно в мороз. Также противотуманки могут вывалиться, опять же, из-за разрушения хлипких креплений. Качество лобового стекла бюджетное, оно царапается песчинками и даже щеткой. О царапинах от скребков для льда не говорим, потому что большинство солярисов оснащены подогревом лобового стекла. Оригинальное стекло, кстати, стоит 330 долларов, а не оригинал можно найти в три раза дешевле он тоже будет с подогревом плюс естественно затраты на его установку на фоне всех бюджетных автомобилей на момент своего появления солярис получил довольно приличный интерьер да пластик здесь не дорогой и жесткий но салон очень приятный. Однако со временем здесь появляются следы износа. Они более честно и достоверно говорят об интенсивности эксплуатации и аккуратности владельца нежели цифры на одометре с годами здесь протирается обод рулевого колеса, а также растягивается обивка сидушек сидений. По этого интерьера проявляют себя к пробегу в 200 тысяч километров. Поломанные решетки дефлекторов вентиляции – не такой уж редкий косметический недочет. Также могут трескаться пластиковые вставки после сильных морозов. А картонный пол багажника легко лопается и деформируется под тяжелым грузом. Некоторые владельцы мастерили пол из фанеры, обтягивали его подходящим ковролином, то есть по дизайну и фактуре иногда на солярисах требует внимания система вентиляции. Спектр проблем максимально широкий: от скрипа сервоприводов до поломки мотора вентилятора. Чтобы устранить эти проблемы, в большинстве случаев придется лезть в недра передней панели и снимать ее целиком. Если появился скрип при смене режима обдувов, то значит смазки нуждается сервопривод распределительных заслонок, который находится с водительской стороны. Бывает, что этот сервопривод не работает. Совсем. В солярисах с климат-контролем похожий регулятор установлен справа. Он управляет заслонкой, регулирующей температуру. А вот в солярисах без климат-контроля ось заслонки через пластиковый рычаг. Тросиком, соединена с ручкой регулятора, который находится на пульте управления вентиляцией. Бывает, что температура воздуха не регулируется, и причина в заклинившей заслонке. Добраться до нее и расшевелить можно, лишь сняв бардачок. Кроме того, в блоке вентиляции может заклинить заслонка, переключающая забор воздуха снаружи или из салона. Она находится за бардачком прямо над вентилятором. Ну а если постоянно работает либо не включается обдув ног, то тогда придется разбирать и снимать весь короб вентиляции, чтобы расшевелить или заменить соответствующую заслонку. Также хлопоты может доставить мотор вентилятора. На многих машинах его меняли по гарантии. Оригинальный вентилятор стоит 55 долларов, но есть заменители гораздо дешевле. Электроника Hyundai Solaris не сильно беспокоит владельцев, пока не встречаются случаи оборванной проводки либо неисправности блоков. Отметим, что в один прекрасный день могут забарахлить клавиши на пульте стеклоподъемников, то есть при нажатии кнопки никакой реакции может не последовать, а также Стеклоподъемник может срабатывать через раз. Все это говорит о плохом контакте в пульте, вызванном подгоранием пятаков на контактных пластинах. Обладатели очумелых ручек разбирают пульт стеклоподъемников до основания, чтобы аккуратно наждачкой зачистить пятаки. И в список электронных проблем добавим неработающий подогрев сидений. Чаще всего он не работает из-за протирания контактных проводов нагревательного мата сидушки. Нагревательный мат сидушки оригинальный стоит 60 долларов, но можно восстановить контактные провода. Они перетираются спицами, которые поддерживают наполнитель и обивку сидушки в ее задней части под самой спинкой сидения. Также в солярис могут забарахлить дверные замки, но в этом будут виноваты их актуаторы. Дверной замок с актуатором для солярис стоит 40 долларов. Под капотами Hyundai Solaris можно увидеть бензиновые двигатели объемом 1.4 и 1.6 литра с распределенным впрыском. Хотя на рынках за пределами Таможенного Союза Hyundai Solaris продавался с турбодизелем объемом 1.6 литра, а также с прямовпрысковым мотором бензиновым 1.6 GDI. Двигатели 1.4 и 1.6 MPI буквально близнецы. Отличаются коленвалами, обеспечивающими разный ход поршня. Блоки цилиндров у них одинаковые, у обоих алюминиевые с чугунными гильзами. В приводе к ГРМ. Пластинчатая цепь Морзе, а на впускном распредвале фазовращатель. При нормальном масляном сервисе, то есть при замене масла каждые 10 тысяч километров и использовании действительно качественного масла, эти моторы без проблем ходят более 500 тысяч километров. Невероятно, но факт. если вы будете использовать качественное масло, то у вас не будет масложора, не забьется катализатор и даже цепь ГРМ не растянется. Примеров того, что эти двигатели перешагнули рубеж в 500 тысяч километров и почти дотянулись до миллиона, много. Но сейчас расскажем о некоторых моментах, которые могут происходить под капотом. Прокладка клапанной крышки со временем начнет пропускать масло. Просто меняем ее на новую вместе с сальниками свечных колодцев. Наносим герметик в нескольких точках как по инструкции. Кстати, свечи зажигания надо в этом моторе менять каждые 60 тысяч километров. Посматривайте за сальниками коленвала. Масло может неторопливо просачиваться через них. Также может забарахлить датчик коленвала. При этом двигатель будет неуверенно запускаться, а если и запустится, то стрелка тахометра останется на нуле. Если двигатель стал нестабильно работать на холостых оборотах, то, скорее всего, придется чистить дроссельную заслонку. Катушки зажигания на этом моторе служат очень долго, а ресурс цепи ГРМ, которая по оригиналу стоит всего лишь $40, долларов, очень большой. О том, что ее надо менять, скажет выступание штока гидронатяжителя на 8 зубьев. Рассмотреть эти зубья можно, сняв клапанную крышку. Раз в несколько лет отмывайте радиатор от грязи и пуха, а также убедитесь, что гайка крепления крыльчатки вентилятора охлаждения надежно затянута. Бывали случаи, когда гайка ослабевала и откручивалась, в этом случае вентилятор перестает работать и даже соскакивает. Ослабление. Тяжкие гайки приводила эти двигатели к перегреву. Бывают случаи, что убитый некачественным топливом катализатор тянул за собой весь двигатель. Дело в том, что катализатор очень близко расположен к выпускному коллектору. А это значит, что керамическая пыль от разрушенных сот катализатора попадает в цилиндры. Итог один – задиры на чугунных гильзах, ремонтных поршней для этого двигателя нет. По-хорошему надо менять весь блок цилиндров. В целом, если эти корейские моторы китайской сборки выходят из строя, то как раз по вине владельца наездника. Hyundai Солярис до рестайлинга оснащался пятиступенчатой механикой м 5 cf 11 Ее прочности достаточно для работы с двигателем объемом 1,4. А вот более темпераментный 1,6 может довести эту трансмиссию до дыр. Такие случаи были и есть. Дыр в корпусе пробивают элементы синхронизаторов и даже шестерни трансмиссии, которые попадают в жирного дифференциала. В такой кончине предшествует гул трансмиссии, а также затрудненное включение нескольких передач с хрустом. А вот если к пробегу в 150 тысяч километров плохо начинает включаться третья передача, то это значит, что ее синхронизатор приказал долго жить из-за одной конструктивной особенности этой КПП. В общем, дорестайлинговый Солярис с 1,6-литровым двигателем требует повышенного внимания к пятиступенчатой МКПП. Добавим, что пятиступенчатая механика нередко стравливает масло по сальнику первичного вала. Не стоит затягивать. Yeah. <laughs> с устранением этой неисправности. Для того, чтобы поменять сальник, придется не только снимать трансмиссию, но и разбирать корпус КПП. После рестайлинга 1,6-литровый мотор подружили с шестиступенчатой механикой М6CF1, которая служит отлично. Любопытно, что это шестиступенчатая КПП без проблем и каких-либо переделок становится на место старой пятиступки. Причем даже подойдет коробка передач от Hyundai Элантра или Киаси, рычаг, переключение передач менять не надо. Шестая передача будет включаться как обычно. Правда, диапазон передаточных чисел у 5 и 6 ступенчатых коробок. Одинаковый практически. Кстати, по регламенту на пробеге в 120 тысяч километров в МКПП Hyundai Solaris надо менять трансмиссионное масло. Меняется очень просто. Сливается через одну пробку, заливается через другую, пока не потечет наружу. На замену уходит 1,9 литра трансмиссионного масла. До рестайлинга двухпедальных Hyundai Solaris оснащались автоматической коробкой переключения передач старой и надежной A4 CF1, созданной на основе автомата Mitsubishi F4. 4 а 42 у нас кстати на канале есть подробный обзор этой трансмиссии да она не расторопная и задумчивая но запросто ходит более 200 тысяч километров дотягивает до 400 тысяч главное меняйте в ней масло каждые 50 тысяч километров кстати Замена масла в ней происходит очень просто. Можно справиться в гаражных условиях. Главное после замены аккуратно посадить поддон на герметик и закрутить все его винты. После рестайлинга Hyundai Солярис с 1,6-литровым мотором оснастили шестиступенчатой АКПП А6. GF-1. Модификацию этой трансмиссии мы уже рассматривали на нашем канале для более крупных Hyundai и Kia. Этот автомат бодрее переключает передачи, да и в целом автомобили с этой трансмиссией едут благороднее. Сам автомат A6 довольно ресурсный, но в первые годы эксплуатации страдал от детских болезней, а вместе с ним страдали и владельцы корейских машин. Этот автомат более чувствителен к чистоте трансмиссионной жидкости и менять трансмиссионное масло надо каждые 50 тысяч километров. И эта трансмиссия не откажется от установки внешнего радиатора. В целом существенных проблем с автоматами для солярисов нет. Но внимательная диагностика при покупке... Не помешает. Еще посматривайте за трубками на конце шлангов, по которым АТФ поступает и возвращается из основного радиатора охлаждения. Они входят в основной радиатор охлаждения справа. Бывают случаи, что дорожные реагенты вызывают на них серьезную коррозию. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что в АвтоСтронгЕ есть прекрасное подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы с оригинальными пробегами и в прекрасном состоянии. Продаем их с полным пакетом документов. Нужен мотоцикл – Обращайтесь в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности в описании. Итак, мы на 100 и продолжаем. Рулевая рейка Hyundai Solaris при нормальной эксплуатации служит очень долго. Все ее случаи износа или выхода из строя связаны с попаданием грязи через порванные пыльники рулевых тяг вместе с рейкой выходит из строя и насос гидросистемы. Если насос гор загудел и его производительность снизилась, советуем проверить состояние пыльников рулевых тяг именно из-за дыр в них и попадания грязи в корпус рулевой рейки выходит из строя и сам насос гидроусилителя у него нет резервов противостоять грязи в масле. Поэтому если внезапно завыл один насос, то и следующий насос из-за работы на грязном масле выйдет из строя и заводит буквально на следующий день после установки. Подвеска у Hyundai Solaris такая, как и у любого бюджетника. Спереди стойки Макферсон, а сзади – балка со связанными продольными рычагами, так называемая полузависимая подвеска. Как правило, оригинальные детали подвески этого автомобиля ходят более 150 тысяч километров. В первые годы продаж Hyundai Solaris проводилось немало отзывных компаний, в одной из которых производитель доводил до ума задние пружины и амортизаторы, так как карман автомобиля опасно и сильно подпрыгивала на неровностях. Также доводили до ума подшипники передней оси. Главное, что все детали подвески Hyundai Solaris стоят недорого и продаются отдельно. Например, передние рычаги оригинальные стоят по 70 долларов штука. В продаже есть много неоригинальных заменителей, которые дешевле. А джентльменский набор, который состоит из с и одной шаровой опоры для одного рычага стоит 28 долларов и это оригинал ну естественно плюс затраты на его установку оригинальные передние амортизаторы сегодня обойдутся по 75 долларов за штуку а хлипкие подшипники передних стоек которые при износе скрипят и шумят при повороте передних колес на сегодняшний день обойдутся по 10 долларов в пределах 100 тысяч километров служат передние ступечные Подшипники они обойдутся по 30 долларов за штуку, а втулки и стойки переднего стабилизатора обойдутся вам по цене 12-14 долларов. Если в передней оси появился стук, проявляющийся при трогании с места, то обязательно потрясите правую рулевую тягу. Возможно, она люфтит вместе с рейкой. Но эта неприятность успешно лечится заменой правой втулки рулевой рейки. На сегодняшний день она обойдется в 20 долларов. В задней подвеске всего два салинблока. Они стоят по 18 долларов, служат 150 тысяч километров и легко перепрессовываются. Задние амортизаторы, последняя версия которых появилась. В 2014 году летом стоит всего по 42 доллара. Замечено, что задняя балка с завода имеет неоптимальные углы установки колес. В частности, углы схождения колес задних завалены в плюс и причем неравномерно. А это сказывается на ресурсе шин. Протектор изнашивается неравномерно, в первую очередь, с внешней стороны. К тому же, задняя ось солярий теряет устойчивость и неприятно виляет на высоких скоростях в поворотах и на кочках. Равнять балку бесполезно, но умельцы нашли решение уменьшения положительного схождения колес. Для этого вытачиваются специальные пластины, которые помещаются под ступицы, либо же устанавливаются под передние болты ступиц. Шайбы. В случае каждого соляриса толщина пластин и шайб подбирается индивидуально в зависимости от актуальных углов схождения колес. Самые дорогие детали ходовой части Hyundai Solaris ⁇ это шрусы. Чтобы не потратить сумму от 250 до 320 долларов за левый или правый привод, следите за состоянием их. Пыльников. Оригинальный пыльник стоит 22 доллара. Служит примерно 100 тысяч километров. А затем начинает пропускать смазку из-под манжет. Дыр в нем может и не быть. В продаже есть не оригинальные шрусы, они втрое дешевле. И буквально все их компоненты вплоть до триподов. Так что отремонтировать изношенные приводы можно за вполне скромные деньги.